Друзья, всем привет, кто подключается. У нас первые пару минут мы ожидаем наших зрителей и экспертов. А, нет звука. Отлично. Привет. Юль, привет. Привет, а... да. Сегодня техническое, какой-то не мой день технический. Ничего страшного, да, мы приносим извинения за то, что мы не начали вовремя, у нас случились технические неполадки небольшие. А пока у нас подключаются еще наши зрители. Ты тоже, видимо, да, еще находишь... Я свет. просто... <связывается> Ничего не мой день, у меня перестал работать на прямой эфир один телефон, я экстренно подключилась к другому. Я его пытаюсь поставить в штатив. Окей, а. okay, друзья, у нас сегодня... Я на вашем месте вы уже активнее подключалась, потому что у нас сегодня очень интересный эфир на тему того, как выглядеть стильно каждый день. И не дружище с техникой нашей Юрины Арестовы. Дружу, просто сегодня какой-то, видимо, не мой день. Если бы не дружила, не было бы три телефона рабочих. А, тогда да. Все, я подключилась, я на другом телефоне, у меня есть штатив, все, ура. Отлично. Друзья, начну представлять Юля Арестова, консультант по стилю, ведущая на канале Shopping Life. Спасибо тебе большое, что ты с нами. Спасибо. А, Спасибо но... вам тоже супер я думаю что а, потихоньку будем начинать как раз я задаю там, первые вопросы с того что а, там, как начался твой путь стилиста давно ли ты стилист немножко расскажи пожалуйста а, ну что всем добрый вечер я извиняюсь за меня мы немножко сегодня задержались садовое перекрыли и вообще все радости перед парада нём... Да, парада у меня сегодня был шопинг с клиенткой, в общем, все в одном. Стилистом я была не сразу, я вообще работала в отделе маркетинга и пиара достаточно крупной компании, я проработала 7 лет в компании Danone, uh -huh. и, и 7 лет назад, вот будет в июле 7 лет, как я оттуда ушла. Uh -huh. Это, ну, как бы неважно, я выгорела просто профессионально, мне было неинтересно, и в свое время я когда-то пошла, это было случайно, мне подарили сертификат на встречу с имидж-консультантом. Я не знала, что это за специалиста, mm -hmm. пошла просто на консультацию общего характера, то есть мне просто рассказали там про фасоны, про какие-то основные там цвета и так далее, и так далее. И когда я оттуда вышла, у меня было такое двоякое ощущение, с одной стороны, что это все так просто, mm -hmm. ну как бы, что она такого мне рассказала, казалось бы, мне. Mm -hmm. а, но с другой стороны, а, я задумалась, почему я имею высшее образование, Почему я, проработав в такой большой корпорации, да, то есть, ну, почему я сама до этого не додумалась? Uh -huh. Ну, то есть, казалось бы, да, там у меня есть высшее образование, у меня есть большой опыт работы, то есть, почему я не дошла до этого сама, до этих элементарных знаний, для меня было непонятно. Uh -huh. И я пошла учиться честно для себя. Uh -huh. а, то есть... Она тебя воодушевила так? Да, она, ты знаешь, она была такая красивая, я пришла, вот эта невероятная женщина в невероятно красивом платье, у нее как-то все было нереально подобрано, все это подходило, она была такая манкая, хотелось на нее смотреть, хотелось быть на нее похожей, и этот образ у меня засел в голове, и особенно там после семи лет гонки в большой корпорации, мне показалось, что это так классно, это так красиво, и я пошла учиться для себя, то есть у меня не было цели стать стилистом или стать имидж-консультантом, то есть такой цели не было. Я пошла просто получить знания для себя, потому что у меня была такая установка, что если кто-то так может и умеет, почему так не могу и не умею я? Ну и вот так пошла учиться, и это привело к тому, что вот видишь, мы сейчас с тобой разговариваем, и ну вот как-то так, да. Я тоже прям готова уйти из корпорации уже. Как давно это случилось? Это случилось где-то, наверное, то есть вот я ушла из, э, из, э, из офиса, mm -hmm. и, и мне подарил муж на тот момент э, сертификат э, со словами серии там, «Сходи к консультанту», не в плане, что он намекал, что я как-то mm -hmm. а в плане того, что он просто очень расстраивался, что я настолько как загнанная лошадь, э, и хотел меня как-то немножечко взбодрить и отвлечь. Mm -hmm. вот. И я, наверное, где-то лет наверное 7, ну, где-то 6,5, скажем так, лет назад я пошла на вот эту встречу, а пошла учиться я не сразу, я пошла учиться mm -hmm. где-то месяцев через 7. Я сходила там, Аля, на бесплатный мастер-класс, как это часто бывает. Подумала, ну прикольно, но это не для меня. А, смотрите, какая у меня была установка, которая наверняка mm -hmm. вам а, известна. Вот прямо ставьте плюсики, если вы понимаете, о чем я говорю. А, у меня была такая установка, зачем я пойду учиться, если мне это все равно не дано. Mm -hmm. Ну, то есть я не, выжил, не родилась в семье дизайнеров, я не родилась в семье каких-то там художников, публичных личностей. У меня совершенно да, такая простая семья. И раз мне это не дано, и с детства я не имею чувства вкуса врожденного, когда я была маленькая, мне, я очень хотела рисовать. И меня привели в кружок рисования, и я помню, как мне преподавательница тогда сказала, что Ну, таланта, конечно, у тебя нету, но порисовать ты можешь. Ох уж эти преподаватели. <laughs> да, вот. И я была уверена, что это не мое. Ну, то есть, mm -hmm. как бы я уверена была, что у меня прям установка в голове, что это не мое. Вот я уже вижу даже, что да, там какие-то плюсики пошли. И мы с этой установкой часто живем, хотя это не так. Mm -hmm. Да, и вот как с этим бороться, как с этим бороться? Просто делать то, что вам нравится. Я пошла, ну думаю, ладно, через год где-то я, наверное, пошла учиться только. Угу. Ну и все. А дальше, честно говоря, вот правильно говорят, что если это ваше, вам это идет в руки само. Вот да. вы как-то что-то делаете, а оно как-то одно за другое цепляется, цепляется, цепляется, и эта история сама очень здорово развивается. Вот. Про вкус у меня будет отдельный вопрос. а Пока что ты считаешь самым сложным в своей работе, в своей новой работе, в той, которая приносит тебе радость? Что самое сложное? Ты знаешь, блин, какой сложный вопрос. Очень сложный вопрос, но, наверное, самое сложное — это психологический аспект, Потому что одежда — это не просто тряпочки, uh -huh. одежда — это большой ресурс. Очень многие к этому относятся наплевательски, серии «да ладно, там одежда и одежда», да, по разным причинам, неважно. И многие, вот у нас же нет такой прям культуры ходить к психологу в стране, но ну, сейчас да. оно как бы стало больше. Стало в Москве нам... это стало как-то проявляться. Ну, а, да, Ну, как бы так, все равно, вот как-то так, люди, у нас просто такой менталитет, э, я что, сам, сам, что ли, не справлюсь? Я то что, ненормальный. Я что, больная? Я что, сама? Ну, как-то наши мамы, бабушки справлялись, я же, наверное, и сама справлюсь, Ну, зачем мне психолог, зачем мне стилист, зачем мне еще там миллион и один какой-то специалист? У нас есть такой менталитет, слушайте, да, то есть, ну, мы вообще, да, про это потом. И э, очень сложный момент, когда человек, во-первых, не понимает, что он хочет, то есть вот зачем он пришел, это все про психологию, то есть вот он приходит, этот человек, мужчина ли это, женщина ли это, и не может сформулировать цель. да, mm -hmm. То есть, когда я вас спрашиваю, вы чего сами хотите? Она говорит, ну, я не знаю, вы же стилист, вы мне скажите, как что, что мне надо. Да? То mm -hmm. есть, я не знаю, что вам надо. Это первое. А второе, это когда человек не открывается. То есть, mm -hmm. он хочет, чтобы я ему что-то предложила, но при этом мы играем в какие-то догонялки. То есть, она от меня прячется или там с мужчинами реже это случается, да? А я должна типа догадаться, mm -hmm. То есть мне проще, если человек говорит, я там, не знаю, не люблю перламутровые пуговицы, окей, я буду это иметь в виду. Mm -hmm. Или там, ну то есть вот она ходит закрытая, то есть вот это не нужно. Если вы приходите к человеку, нужно ему доверять, нужно говорить mm -hmm. прямо, и это очень сложно. Потому что люди разные, есть люди такие очень сдержанные по эмоциям, для меня это просто ужас. Вот как раз про вкус. То есть он либо есть, либо его нет, и с этим сложно работать. Либо с этим можно работать, и ты знаешь как. А, ну смотри, здесь такой двоякий будет ответ на вопрос. С одной стороны, конечно, врожденный вкус бывает. Uh -huh. Я думаю, что вы все с этим сталкивались, и вы с этим сами согласны. Но это, знаете, как не каждый рожден быть, не знаю, какой-то гениальной оперной певицей. Не каждая станет там Анны на трепку, или там, да, там, какие, я что, сейчас забыла, есть у нас шоперные. Ты а без... я, я, в принципе, больше не знала. А, а, не каждый там станет, а, как в теннисе, да, то есть не каждый станет там Рафаэль Надалем или там еще кем-то, не каждый станет великим боксером, не каждый станет великим дизайнером, не все рождены быть и в Сен-Лораном и так далее. Но это же не значит, что вы не можете хорошо петь. Если вы не знаете, не значит, что вы не можете хорошо танцевать. А, это не значит, что вы не можете это развивать. Да? Mm -hmm. То есть это можно и нужно развивать более того, для нас, для женщин, это какая-то такая своего рода, ну, наверное, обязанность, как это неплохо может быть звучит, в хорошем смысле, да, mm -hmm. то есть это знание в себе развивать, передавать его своим детям, передавать его там своим окружениям, это очень такая женская история, она очень красивая, она про любовь к себе, про разрешение себе быть красивой, поэтому первое, с чего нужно начать, это себе это разрешить, авто Сформулировать цель угу. и потом уже развивать потихонечку вкус. Можно ли этому научиться? Можно. Я сама не считаю себя человеком с врожденным чувством вкуса, я вам честно угу. признаюсь. То есть все, что я делаю сейчас, это насмотренность, это саморазвитие, это постоянное постоянное, постоянное развитие. Но не обязательно же быть стилистом или имидж-консультантом. Ну да. Это просто, да, я этому очень много времени посвящаю. Если вы это делаете для себя, вам достаточно знать каких-то основных базовых принципов, и это уже намного будет облегчать вам жизнь. Ну, то есть я, на самом деле, вот смотрю реально там Инстаграм, листаюсь, вижу что-то, блин, круто, и кажется, что мне это пойдет. Ну, то есть я реально отбираю, потому что в магазине я не могу находиться долгое время, я теряюсь, и я считаю вообще, что это наверное, mm -hmm. только мне подходит, когда я точно знаю, зачем я иду. То есть mm -hmm. у меня вот я только так с этим работаю. Uh -huh. а, тут у меня еще был вопрос, что есть такие люди, которые вот кажется, что у них все круто подобрано, что то, есть, то, что на них надето, это в тренде, это красиво, это, возможно, даже дорого, но что-то не то. Uh -huh. Это мы как раз переходим к теме нашего эфира, как выглядеть стильно каждый день. Без особых усилий. Да. Ну, смотрите, давайте сначала договоримся про то, что понятие «красиво» очень субъективно. Uh -huh. да? есть, понятие «красиво» оно от чего зависит? Оно зависит очень часто от, той, от того окружения, в котором вы живете. Если вы живете в маленьком городе, там на севере нашей страны, это одно красиво, если вы живете а, внутри бульварного кольца в Москве и вся ваша тусовка и окружение – это дизайнеры, архитекторы, фэшионисты и, и так далее – это совершенно другое красиво. Если вы там, не знаю, этот список можно продолжать до бесконечности – это будет разное красиво. И а, да, каким бы ни был модным там оверсайз, например, mm -hmm. да, а, я могу сказать, что 80% моих клиенток отказывают оказывается его не просто носить, а даже мерить. Потому что они его не любят, не понимают, не чувствуют там, и так далее. Mm -hmm. Это первый параметр. Мы все разные, это здорово, и у нас окружение разное. Теперь понять, ну то есть мы пропускаем это через свое красивое, через mm -hmm. свои фильтры и поэтому, да, то есть разное ощущение. Второй момент это то, что бывает такое, что чего-то где-то слышала. Вроде что, что-то там такое в тренде, но подходит ли это мне mm -hmm. или нет, а, это большой вопрос. Всем все не идет, и mm -hmm. это нормально. А, да, то есть, когда мы смотрим там какие-то YouTube, возможно, да, там какие-то вещи, или статьи читаем, там тренды, может быть, вы интересуетесь, либо вы просто видите это на инстаграм-блогерах. На и вы понимаете, что это в тренде. Но вот зачем нужно хотя бы минимальное образование? Когда вы понимаете ваши типажи фигуры, когда вы понимаете ваш цветовой колорит внешности, вы пропускаете это все через фильтр. Мое, не мое. Да, mm -hmm. это классный тренд. Прикольный. Но он не для меня. А, приведу пример. А, например, был такой тренд, ну, больше, наверное, чуть ранее, чем сейчас, такие неоновые цвета фломастерные. Да-да-да. Mm -hmm. То есть такой э, вырвый глаз желтый. Ну, вот как цвета маркеров. Uh -huh. Это очень сложный тренд. Он очень короткий, он ну, такой микротренд, то есть он не останется надолго. Это такой, знаете, как вспышка, он взлетел и точно так же быстро улетел. В нашей полосе, в России, да, то есть у нас славянских лиц больше, мы не очень яркие, у нас нет как какой-то жгучей, нереальной там внешности. Мы такие все средненькие, да, то есть по переходам. Ну, то есть сред, средняя такая внешность, а по контрасту, mm -hmm. да, кто-то поярче, кто-то. Но у нас нет таких вот прям очень ярких лиц, то есть, ну, бывают исключения. Поэтому большинству из нас с вами неоновые фломастерные цвета просто не подойдут. Mm -hmm. Они в портретной зоне будут нас а, заглушать. Mm -hmm. а, то есть будет видно одежду, а не вас. Mm -hmm. Да, э, поэтому как мы будем использовать эту тенденцию? Например, вы понимаете, что неоновый цвет мне супер идет, потому что мне идут все яркие цвета. Окей, вы покупаете такой жакет, и вы просто бомбически модная. Но если вы понимаете, что это не моя палитра, я не вытяну этот цвет, как бы я ни накрасилась, купите себе сумочку. Угу. Купите себе ярко-лимонные какие-нибудь фломастерные туфли. Угу. Купите себе, не знаю, маникюр такой сделаете, да? То есть, э, когда вы да, ну платок, он такой, смотря куда вы его повяжете, конечно, да? Ну да, Но ну, то есть, вы, вы не будете тратить а, на это много денег. А, когда вы понимаете, что эта тенденция маленькая, короткая, она не ваша, не по на, на типу фигуры, или там оверсайз, вы знаете, такие жакеты, как будто с мужского плеча, прям mm -hmm. огромный. Слушайте, ну если вы метр пятьдесят семь ростом, у вас большая грудь четвертого размера, животик и так далее, ну какой, как вообще вы этот тренд соберете, ну то есть это нереально, да? То mm -hmm. есть, ну, вы говорите, да, мне очень нравится, но я как бы, это просто не мое, но мне нравится. Mm -hmm. э, да, то есть, если вы понимаете, что данная тенденция, например, вам идет, вот как я для себя это использую? Например, я знаю, что мне очень идут определенные цвета. Я знаю, что мне идет там, не знаю, африканский принт. Uh -huh. И если в моду, а сейчас в моде уже давно леопард, сейчас больше уже зебра, далее леопард питон уже зашли в базовый гардероб, например, зебра, корова, там какие-то uh -huh. этнические рисунки. Я понимаю, что мне это очень идет. Так я буду скупать все не потому, что это сейчас модно, а потому uh -huh. что даже через 5 лет мне это будет круто. То есть рассуждать нужно вот так, а то бывает как вещь отдельно, девушка отдельно, вроде как-то что-то модно, но как-то очень странно. Вот я как раз про это и говорила, что а, выглядеть хорошо, это не только про одежду и стиль, это кажется, что не только про одежду. То есть, как, а, какие подвести основные законы к тому, как выглядеть хорошо. Возьмем там любую среднестатистическую девушку, а, тут я, вот, например, uh -huh. что... Что со мной можно делать разберем чтобы там, зрители понимали наглядно а, как можно разбирать типаж у меня достаточно славянский типаж да? а, светлые глаза светлые волосы светлая кожа а, ну собственно я кстати метр пятьдесят восемь а, собственно что со мной можно делать а, доктор что со мной yeah. Ну, на самом деле, смотрите, давайте прямо по пунктам, да? и, кстати, если у вас есть вопросы, что, если у вас, да, допустим, возникает вопрос, что вам делать со своей внешностью, там, я не знаю, или у вас есть какой-то запрос, вы вот вообще не понимаете, как что-то подбирать, пишите, я хотя бы буду понимать, какие сложности у вас чаще всего возникают при создании своего собственного стиля. А первое, что нужно понимать, это свой, а, да, такой ДНК своего стиля. Из чего он складывается, вот этот ДНК? Вот что вообще такое ДНК стиля? Есть идеи? А, может быть, кто-то слышал, да, то есть вот что вы слышали про ну, ДНК? Дог, да, он... Догадки у меня лично, это, ну, как бы основа того, что, ну, то есть, куда я хожу, например, то есть как... Угу. Одежда для какого а, мероприятия, для каких мероприятий мне нужно? то есть я работаю в офисе, либо я там фрилансер, либо я вообще спортсмен, а, а -а -а. то есть мне кажется, что это вот какие -то, ну, то есть стиль жизни, возможно, При придумываю. Не-не-не, ну, отчасти ты правильно все говоришь. Uh -huh. То есть, смотрите, ДНК вашего стиля а, – это основная линия, условно, да, то есть вашего стиля. Я приведу вам пример. А, любые люксовые бренды, вот такой прям люкс тяжелый, да, uh -huh. а, имеет свое собственное лицо. В принципе, вы можете узнать, особенно если вы хоть когда-то этим интересовался, вы узнаете Dolce Габана, вы узнаете Gucci, вы узнаете Prada, вы узнаете Клоя, а, вы узнаете Маккуин. Ну, то есть какие-то культовые бренды, они себе не изменяют. То есть они не могут там... А, там то есть нет такого, что расы, что, думаешь, боже, это... Или там какие-то бренды типа Balenciaga, mm -hmm. Off-White. Ну, то есть это какие-то бренды, которые а, на чем то Не то, что даже специализируются, у них есть концепт. Вот ДНК это концепция. В <свиск> чем концепция вашего стиля? Потому что чаще всего, когда человека шарашит излево вправо, а то, то вот это вот то, то, то есть у него нет ДНК. Вот теперь перекладывайте на магазины. У кого <свиск> нет ДНК, У Зары нет ДНК. <свиск> Их концепция в другом. Они копируют все последние быстрая мода, как это называется. Да, на <свиск> <какой -то свиск> острая мода. Они такой фаст-фэшн, собственно, mm -hmm. почему Да, Зара отшивают свою коллекцию, вот для тех, кто не знает, да, они отшивают свою коллекцию, вот прошло на подиуме показ, их дизайнеры срисовали эскиз, и через две недели уже это в магазине. Mm -hmm. Они не делают подделку, они делают наподобие того, что выведено на Но у них лица своего нет, они это не придумали. Mm -hmm. Вот для того, чтобы вам всем придумать свой собственный стиль, нужно знать основы основ. Первое – это ключ к своему стилю, это ваша фигура и ваша, ваш характер, ваши цели. А то, что как раз мы говорили, вот то, что ты начала говорить, да? Характер цели, ваш цветовой типаж, mm -hmm. ваша фигура однозначно и ваши все данные физические. Mm -hmm. Почему это важно? Потому что, вот, например, силуэтность гардероба зависит от того, какая у вас фигура. Mm -hmm. Если девушка с активными бедрами, да, то ей подходит совершенно не то же самое, что девушки с узкими бедрами. Mm -hmm. И это нормально, не надо себя, пожалуйста, за это ругать, потому что что происходит очень часто? У меня, помните, как в лабутенах в клипе, зачем ты меня с такой же родила? Mm -hmm. да? Это не вы какая-то не такая, это просто одежда, которая сшита на другой типаж фигуры. Более mm -hmm. того, очень многие, бренды даже недорогие, они шьют на определенный типаж. Есть, например, какие-то бренды на плюс-сайз, есть бренды на узеньких девочек, есть бренды на, допустим, там более таких фигуристов. То же самое в мужских брендах. Например, Massimo Дути шьет на прямоугольников. Вот просто прямоугольник. Это, да. да, то есть молодой человек, например, с пузиком. Или там такой... качается? Он тоже там ничего не? Нет, нет. то есть если у него очень ярко выраженное плечо, вот когда такой раскаченный, очень узкое бедро, тоже проблемы и ну что он будет себе говорить что это я какой-то не такой нет просто одежда сшита не на его типаж фигуры mm -hmm. а, поэтому самое главное понять что ключ к разработке индивидуального стиля это первое наперво ваша фигура а, и надо ее любить надо просто знать как ее оформлять надо правильную такую раму подобрать для этой картины и у вас выстраивается определенная силуэтность да я не вижу твою фигуру поэтому я ничего сейчас не могу сказать там, допустим, кому-то идут юбки а потому Не, что я, там... я, я конечно, могу показаться, но у меня просто платье, межковидная ну... рубашка, поэтому тут можно тоже понять. Я вижу твое платье. Ну, я думаю, что мы с тобой про цветовой типаж, скорее, что-то еще, да? То есть про фигуру, да, так в общих чертах поговорили, это просто очень такая тема, которую нужно обсуждать больше и лучше, конечно разбираться с каждой конкретной фигурой второй момент это цветовой типаж но ну, вот смотрите нам от природы дана какая-то цветовая палитра мы все с вами разные чем больше пигмента вам дано тем более у вас будет темная внешность да? то есть глаза например карии значит очень много пигмента в твоем случае у тебя до да, более светлая внешность mm -hmm. более воздушная более легкая в идеале, как бы, да, что мы делаем? Мы как зеркалом отражаем те цвета в портретной зоне, которые у нас уже есть на лице. Ой, я, значит, а, так... правильно угадала. А да, у тебя в этом плане очень красивая платье. То есть ты можешь, например, смотри, у тебя кожа такая немножко бежево-бронзовая даже сейчас кажется, да, такое, ты как дитя солнца. У тебя, знаешь, такое очень, как будто ты так очень деликатно на пляже побыла. Почти. А, да, такие волосы у тебя тоже а, не прямо, вот ты блондинка, а у тебя все-таки такой пшеничный свет волос, угу. при этом у тебя голубые, такие достаточно холодные глаза, то есть мы рассматриваем просто кожа у тебя такая, даже больше теплая, ну да, у нас, кстати, очень много переходных а, типажей, то есть бывает, что а, идет и то, и то, и теплые угу. оттенки, и холодные, в России таких лиц много, угу. вот. Из этой логики ты, например, то есть твоя основа гардероба очень здорово будет, например, серая, серая бежевая и дальше добавление серая голубой. Твое сочетание вообще такое просто суперское. Это бежевый и голубой. Mm -hmm. То есть, допустим, ты берешь какой-то там бежевый топ с переливами такими, как будто бронзовый, вот как как, как раз подсвеченная твоя кожа, mm -hmm. да. А сверху, например, это какая-то голубая накидка или там голубой жилет. Ты повторяешь то, что есть в твоем лице. Дальше mm -hmm. это для тебя холст. Uh -huh. Ты как художник начинаешь на этом холсте идеальным для тебя что-то уже сочинять, может быть добавишь ярко-синюю брошь или какие-то серьги добавишь, может быть цвета фуксии такие более уже яркие, да? Uh -huh. Тебе мне кажется, фуксия, кстати, должна подходить. А, во всяком случае точечно какие-то аксессуары uh -huh. может быть помада. Я очень это. люблю. Фуксию. Да, может быть что-то желтое. Да, то, есть, а, то есть вот этот цветовой типаж, мы что делаем? Мы как магнитом вытягиваем из внешности то, что уже есть. Самый главный вопрос в этот момент, можно ли нарушать? Вот, я просто люблю черный очень. И я на люблю си. черный и белый. А, черный тоже бывает разный. То есть мы а, говорим про то, что вот черный цвет, ну, в большом количестве его может вынести только те, у кого еще очень хорошая кожа. Угу. Есть такое правило, что черный цвет подсвечивает все вокруг. Uh -huh. а вот а, смотрите, на черном цвете всегда видно больше всю грязь. Uh -huh. На черном цвете всегда а, видны нюансы ткани. Черная машина быстрее пачкается. Uh -huh. Я только сразу И, про это подумала. Да. Вот вы носите желтый цвет. Сам по себе желтый цвет очень такой милый, он такой немножко даже в каком смысле инфантильный. Но когда вы добавляете к нему черный цвет, то mm -hmm. сочетание становится очень жестким, очень драматичным. Пудровый цвет, розовый, очень нежный, очень женственный. Но когда вы добавляете к нему черный, то сочетание становится достаточно жестким. Mm -hmm. То есть черный цвет усиливает все, что находится рядом с ним, понимаешь? Uh -huh. И поэтому, если у То есть точно так же он работает с вашей кожей. И если uh -huh. у вас не идеальная кожа, и вы надеваете черное, а у вас синяки под глазами, а у вас следы купероза, а у вас пигментные пятна, и вы не uh -huh. спите третью ночь, то все это богатство на лице выйдет на первый план. Uh -huh. То есть тут вопрос, а, знаете чего, осознанности подбора своего цвета. Можно носить не свой цвет, не свои палитры, можно. Uh -huh. Ибо вы будете вытягивать его макияжем, uh -huh. но вопрос того, что вы же не будете каждый день вытягивать макияжем, вы же там не публичная личность и не ходите каждый день под прицелом папарацци, ну uh -huh. то есть это странно. Да? А, да, допустим, бывают ситуации в жизни, в которых мы не красимся, в которых нам нужно выглядеть железобетонно, хорошо. Mm -hmm. Что первое приходит в голову? Что за тип одежды? Вот вопрос, да? Какой тип одежды, в какой ситуации мы носим, в которой нам всегда нужно выглядеть железобетонно, хорошо, и у нас нет возможности дотянуть аксессуарами и косметикой? Вот что это за тип одежды, подумайте. Спортивный. Uh, спортивная одежда, да. То есть uh, мы же не наносим... Нет, некоторые девушки наносят боевой раскрас в спортзал. Но вопрос за во, зачем они туда пошли. Uh -huh. Это другой вопрос. Uh -huh. <laughs> да? но, но ты права, да? Но и мы, аксессуарами например, сложно дотянуть его, потому аксессуарами что... аксессуарами реально дотянусь. То есть смотрите, что происходит. Uh, как к этому очень многие относятся, наплевательски? Типа, да ладно, я там в лесу бегаю или там по набережной каждый день. А девушка, например, находится в поиске. А что, пока вы бегаете, вы не можете ни с кем познакомиться? Почему вы не можете подобрать себе классную спортивную одежду, которая mm -hmm. будет вас украшать? Да? Второй тип одежды а, в этой же области, да, то есть это одежда, которую мы не можем, джинсовая. А, Светлана, джинсовая это... Тип ткани, то есть это не а, направление гардероба, в котором есть раз, в, разная одежда. Да, джинса может быть в разном гардеробе. А, потом джинсу можно дотянуть аксессуарами. Если это, я не знаю, вы можете какой-то бохо-шик создать с джинсой, у вас будут огромные серьги и так далее. Домашняя, mm -hmm. домашняя. одежда. То пижама, в которой вы спите, тот халатик, который вы набрасываете. Вы утром встаете, с вами рядом любимые ваши люди, самые близкие, самые родные, вы надеваете эту пижаму, вы просыпаетесь в ней, вы открываете глаза, и вы уже хорошая кимайская роза. То есть вот за этим нужно иметь правильную цветовую палитру. Uh -huh. Даже постельный комплект можно выбрать, исходя из своей цветовой палитры, понимаешь? То есть uh -huh. ты просыпаешься и лежишь на подушечке своей палитры идеальной, вот там голубой, там в твоем случае, да? И ты уже свеженькая. Uh -huh. То есть, да, вокруг тебя окружает тебя как будто подсвечивает. А если там человек просыпается в каком-то неоновом оттенке, которому вообще не идет в пижаме, то это выглядит так себе. И, кстати, эта часть гардероба чаще всего проседает. Угу. Ну, потому что, да. типа, ну я же спать в этом буду, ну, как бы. А, Или типа, ну это же я бегать там буду. Ну, это же вот так да, и, и относится. Это темы, то есть мы можем немножечко попозже поговорить о, о, о менталитете отношения угу. к одежде. В нашей стране, да, а, у нас есть с этим проблема, то есть у нас гардеробы на casual, на каждый день, сбегать там в магазинчик, такие маленькие задачи по жизни, не праздник, ничего, проседают, mm -hmm. повседневный гардероб, а весь гардероб повседневный относится съездить к друзьям на дачу, mm -hmm. да, вспоминайте, в чем вы ездите на дачу, к себе, к друзьям, к соседу, погулять в парке с собачкой, и очень сильно проседает домашняя капсула. То есть вообще mm -hmm. люди не занимаются домашней одеждой. Поэтому если вы не занимаетесь этими двумя да, направлениями, признавайтесь честно, я вам в конце эфира, напишите мне в директ, а если будет интересно, я вам вышлю чек-лист, как разобрать свой гардероб, но ну, вот хотя бы с чего начать. Mm -hmm. Да, то есть вот подсказки. А мне можно? Конечно, конечно. Вот. То есть у нас получается фигура, типаж внешности, а еще такой момент про цветотип, да, то есть когда нам 18 лет, и мы выглядим хорошо, и у нас нет морщинок на лице, у нас нет, да, там, опущения овала лица, и мы такие вот классные, и все Молодец. такое, нам все ни почем. а хотите, что хотите, да. А, но когда а, возраст, да, то есть уже там 35, 45, 55, 65, появляются свои нюансы. И вот mm -hmm. теперь вспомни, какие-то цвета бывают, выпадают. Они вам очень шли в 20, но сейчас они не работают. Так, У так с важно. розовым. Ну розовый это вообще твой цвет, просто надо оттенок подобрать. То есть пудровый, пыльный, благородный, розовый кварц, это все твои друзья. Ну вот, а все, что глубже, они на мне такие немножко просяченьки, смотрятся. Очень важно, ну ты еще просто у тебя такой, вот смотрите, еще очень важно ассоциативное мышление, да, вот в чем сложность, ты говорила, работа стилиста, это mm -hmm. очень работа такая емкая. Uh, то есть это недостаточно просто знать ассортимент разных магазинов и посадить это на клиента. Стилист – это человек, который интересуется живописью, архитектурой, кинематографом, историей, историей моды. Uh, то есть uh, все это сплетается воедино. Mm -hmm. То есть когда вы смотрите на человека, на себя, ли ну, проще посмотреть на другого, на себя очень тяжело. Mm -hmm. uh, попробуйте провести ассоциативный ряд, да, вот поиграть в эту игру. Uh, например, вот я смотрю на тебя, какая ты? Сейчас можно, конечно, экстремальное упражнение, напишите свои комментарии, да? То есть вот если бы я описывала тебя прилагательно, mm -hmm. ты милая, ты солнечная, ты открытая, у тебя такие даже черты лица очень мягкие, носик, губки, щечки. ты такая прям солнышко, да, а, то есть это очень открыто, к тебе хочется подойти кто то у тебя спросить, с тобой заговорить, к тебе не страшно подойти, познакомиться, спросить, где там, что тут в этом, не знаю, городе располагается, как пройти в библиотеку. А, да, то есть ты такая, и поэтому, если вдруг тебе по работе нужно быть жесткой а ты вот такая, как я только что рассказала, то, конечно, в розовенько-голубеньком... Сложно, стр... сложно. Будет почти нереально. все вот говорит, наш солнышко-то сегодня злючка вот. Тебе, скорее всего, нужно будет идти через темные цвета. Угу. А, да, и это тоже секрет, как хорошо выглядеть. То есть, доброе, видишь, пишут доброе. Угу. А, то есть, смотрите, спасибо, спасибо. А, смотрите, да, то есть, первое, определить, что мы хотим от своего гардероба. Мы хотим, чтобы он что транслировал людям. Вот это самый главный вопрос. Mm -hmm. Что вы хотите, какой месседж вы несете? Вот представьте себе, что вы, я не знаю, это Инстаграм. И вы хотите, чтобы Инстаграм человек открыл другой что-то понял. О, это какая-то прикольная, творческая, там, я не знаю, какая, вот вы какая. Mm -hmm. Да, то есть что вы транслируете через свой гардероб? Это самое такое первое и сложное задание вам домашнее. Завтра выходной будет чем заняться. Ну, это тоже вот там я сформировала, что я хочу быть такая клевая и деловая. И тоже, и тут надо, как бы, понимать, Понятное еще. Клевое непонятное слово. Вот. Поэтому тут еще нужно понимать, что нужно конкретизировать. Это те, кто завтра будет делать домашнее задание. Что очень сложно сказать, что я хочу быть красивой, классной, яркой, потому что для яркости, мне кажется, не обязательно, ну, как раз вот эти неоновые цвета. Для яркости. Нужно что-то другое, это, наверное, к тебе вопрос. Ну, ну по а... нашему чек-листу, если разбирать, что а, как выглядеть стильно, потому что ярко это тоже туда. Нет, нет. Можно выглядеть ярко и вообще безвкусно и не стильно, а можно выглядеть стильно и вообще не использовать ни одного цвета, понимаете? Это абсолютно разные вещи. Uh -huh. Что такое вообще? Давайте разберем имидж и стиль. Имидж uh, – это очень емкое понятие, да, то есть имидж – это искусственно созданная трансляция. То есть, например, я хочу транслировать имидж делового человека, uh -huh. бизнес-статус транслировать. Для этого я буду использовать классический стиль. То есть стиль — более узкое понятие. Uh -huh. И когда мы говорим про собственный имидж или стиль, то есть вы можете создать себе имидж намеренно. Я не знаю, там, баллотируюсь, не знаю... Депутаты. Депутаты. Угу. Да, и мне нужен для этого определенный стиль. Я забываю все, что я носила до этого, и вот мне нужен какой-то конкретный месседж. От чего месседж зависит? От целевой аудитории, с которой вы общаетесь. Да, вы для кого это все собираетесь как на себя надевать. А, да, и стиль индивидуальный, это все-таки читаемая история. Из чего она складывается? Из фигуры, из цвета, м -м -м, да, там, из ваших линий в лице, из ассоциаций. Угу. То есть, если, например, у вас задача быть деловой, а гардероб весь – это рюшечки, бантики, бабочки и так далее, тогда непонятно, что вы делаете. А такое часто. Вот это, казалось бы, очень простое правило, но mm -hmm. это очень частая проблема. То есть, говорим одно, делаем другое. И, пожалуйста, Рука так завтра... и тянется, это я называю. Импульсивность покупки, mm -hmm. это зависит от типа темперамента, да, безусловно, там, да, мы вообще начинаем, вот я, например, на своем курсе, мы начинаем с разбора характеров, mm -hmm. то есть пока мы не поймем свою внутреннюю психологию, вообще ставить цели, ставить задачи, понимать, что в цвете, в своей фигуре, очень сложно, надо сначала понять, что я, кто я, э, что я хочу, и потом уже цвет, и потом уже, да, это как если мы говорим, я сегодня хочу сварить борщ. Для этого мне нужна свекла, картошка, морковка, кастрюля и uh -huh. так далее. То же самое с целью. Я хочу создать такой-то имидж. Для этого мне нужны строгие линии, такие-то цвета, такая-то фактура и так далее, и так далее. Ну, то есть, можно, то есть, вам желательно конкретизировать цель вот прям меньше, меньше, меньше, конкретнее, uh -huh. конкретнее, пока оттуда не, вот, не выйдет какая-то прям вот супер инсайт такой, да, истина. Uh, например, я хожу в офис, и я хочу вырасти до директора. Никаких тут флирта, ничего. Ставлю себе конкретную цель. Uh, либо я хожу в офис, но я не против познакомиться с кем-нибудь здесь, и в общем-то общем я в поисках вообще тут бойфренда, мужа и так далее. Это тоже цель. Чем будет отличаться этот гардероб, как думаешь? Mm -hmm. Одна хочет один, в один и тот же офис они ходят. Mm -hmm. Одна хочет чисто карьеру строить, а вторая карьера, плюс, чтобы мужчины к ней проявляли интерес. Ну вот, у второй как раз должна быть какая-то эта яркость, она должна быть заметной, она должна да. быть привлекательной, потому что ну как бы бытует такое мнение, что у привлекательных с карьерой все плохо, потому что думают, что они вот э, такие mm -hmm. красивые, и зачем им вообще тут карьера, у них так все нормально. Ну, то есть, мне mm -hmm. кажется, что Uh, все-таки первое это более строгое, без uh, очень жесткое и, наверное, ограниченное больше в гардеробе. Вторая yeah. более яркая, открытая. Тут понятно, что тоже не про рюши, но все-таки более мягкие, наверное, цвета и сочетания. Да, все правильно ты сказала. У нас во второй части, ну, то есть во второй, во второй девушке здесь скорее будут какие-то другие цвета, более открытые, менее пугающие, менее дистанцирующие. Но мы не уйдем, а аксессуары, безусловно, mm -hmm. да, то есть какие-то красивые, которые подчеркивают, да, вот эту вот такую женственную часть, там, шею и так далее, а какая-то другая прическа. Но мы не будем все равно уходить в очень яркий комплект, потому mm -hmm. что иначе мы будем всех раздражать еще. Понимаешь, то есть у нас же вокруг будут и женщины, и мужчины, то есть, mm -hmm. ну, как минимум, мы мужчин так, чтобы еще женщин параллельно не... не, не, не mm -hmm. Да, не... Да, поэтому ярко... А вот это основная проблема часто. Я хочу быть яркой, и надеваем на себя очень яркие цвета, но они нам не идут. И получается, что да, ваша одежда яркая, и вам говорят, боже, вот это платье! Только но никто снимем. не может оно или нет. Или еще классное слово прикольно. Угу. Ой, неожиданно, да? А, неожиданное решение, непонятно. То есть, если вам идет, вам, скорее всего, так и скажут, угу. как тебе идет. Такая в этом какая-то невероятная, у тебя такие глаза. То есть, вот такие комплименты. Поэтому ну, целеполагание это прям отдельный момент. С некоторыми клиентами я занимаюсь тем, что мы просто сидим и два часа делаем целеполагание. Угу. Каждый клиент уникален, каждая история уникальна. Вот, по поводу фигуры, мы просто говорили о том, что фасоны не всем подходят, это нормально. По цветовой палитре смотрим на себя, ну, очевидно, да, что я более темная, чем ты, но я не mm -hmm. на максимум, да, то есть у меня же нет прям черных волос, тут еще освещение, конечно, меня немножко затемняет. То есть мои цвета будут, возможно, чуть более темные, то есть изумрудный, бордо могу носить, да, для тебя они будут старить тебя. Mm -hmm. То есть твои цвета будут немного другие. Может быть графитовый из темных, может быть цвет морской волны темный такой, да? А, то есть я могу сочетать темные цвета между собой больше, чем ты. Мне это менее рискованно. Только мысленно просто выкидываю шкаф и вещи. Нет, ну, это абсолютно не значит. Смотрите, еще очень важный момент – это фактура. Если вы светленькая, а, да, как, как вот ты светленькая, то черный цвет же, он же тоже разный. Ну, вот смотри, есть такая тенденция искусственная кожи. Например, может быть, рубашка из эко-кожи. Или mm -hmm. там костюм полностью, брюки и рубашка из эко-кожи. И вот в магазине висит, например, три цвета. А, черный, прямо такой, как мазут. Uh -huh. А второй, например, какой-то серый или синий, ну, серый, синий, кожа не очень себе представляю. допустим, серый или какой-то там, ну, пускай графитовый, и uh -huh. третий это какой-то такой, как а джинсовый, такой голубоватый, вот, понимаешь, какой бы ты отмела, что для тебя слишком тяжело? Скорее всего, перекричит твою внешность. Вот смотри, мы с тобой поговорили, что ты светленькая и что ты миленькая. Ну, черный, кож... черный, да. Ну, это не твоя история, это слишком драматично для тебя. Серый, да, голубой да. Теперь приведу другой пример: ты хочешь черное платье, но опять же, какое платье? Оно может быть очень глухое, закрытое, его может быть очень много, а бывает, например, кружево-черное, которое, через которое просвечивается кожа. Либо это платье-комбинация. И очень много воздуха около лица. Ткань легче. Uh -huh. а, то есть ты пойдешь в черный чуть-чуть полегче, ты не пойдешь uh -huh. через кожу, да, то есть вот до суда. Ты пойдешь через более легкие фактуры, то есть всегда мы идем по принципу наименьшего сопротивления. Это сейчас выглядит сложно, потому uh -huh. что, конечно, сначала про себя, то есть там все достаточно хорошо понять. А, по поводу, как выглядит стильно, да, следующий пункт, это у нас аксессуары, там у нас Юля писала там что-то про аксессуары. А, вот смотрите, такой момент, это моя прям больная тема. Без аксессуаров, это все, что не одежда. Сумки и туфли, и серьги, и броши, и очки, и все. Если вы пренебрегаете подбором аксессуарной группы для своей одежды, mm -hmm. вы никогда не добьетесь стильного финального решения. Потому что выбрав не ту сумку, не те туфли, не те очки и так далее, вы можете убить все старания, потраченные на одежду. Mm -hmm. Тенденции меняются, настроения меняются, цветовая палитра в комплекте меняется. Без аксессуарной, без бижутерии, да, то есть без каких-то интересных фишечек комплект выглядит неактуально, неинтересно. Угу. Понимаешь? Да. Их не обязательно много. Их вообще не должно быть много, Сум. я считаю. А тут уже каждый, да, опять же, от психотипа личности зависит от понятия красиво, да, то есть, например, у восточных женщин свое количество украшений, у женщин свое понятие, да, красиво, и всем идет очень разное. Но аксессуары это обязательно то, что нужно перебирать. И если вы понимаете, что сумка морально устарела, ее нужно убирать. Если вы понимаете, что вам подарили этот гарнитур на 30 лет, а вам уже 50, или там, я не знаю, вам подарили, вы знаете, какие-то... Ну, слушайте, у всех наверняка есть гарнитурчик, который подарил кто-нибудь кто-нибудь на какое-нибудь событие. И вы его не носите. Или вы носите, и вы понимаете, что это какой-то бабусячий вариант. Да? Mm -hmm. а ну, пусть лежит на памяти, вы наденьте его раз в год, но он не даст вам огня, он не даст перцем, не даст специй. Чем хороша бижутерия, за что я ее бесконечно люблю? Вы можете носить один и тот же костюм, добавили одни серьги, вы вообще mm -hmm. одна. Завтра какие-то там очки и колье, абсолютно другая история, да? Можете вы этого добиться ювелирными изделиями? Не можете, это про статус. Mm -hmm. Да? А, взяли другую сумку, и комплект поменялся. Взяли другие, другую, в комплект поменялся. И, пожалуйста, не пренебрегайте очками. Очки это очень важный аксессуар. Он у вас на лице. Угу. Он не должен быть случайным, он должен быть вообще просто супер подобранным. Как-то так. Так я просто думаю, зря я не взяла блокнот и не начала записывать. Ну хорошо, что наше видео будет сохраненным на странице. А, так, дальше. Вот смотрите, да, то есть мы с вами поговорили про фигуру, мы поговорили с вами про а, цвета, мы поговорили с вами про цели, задачи. А... Аксессуары. Аксессуары. А теперь вот все, что касается аксессуаров. Вообще а, надо понимать, что а, вот на ваш взгляд, на твой взгляд, какая самая главная фокусная точка вообще в образе, вот в образе, вот mm -hmm. от макушки до кончиков пальцев, ног какая у нас самая важная фокусная точка, над которой нужно очень много работать? Что она не должна быть, эта фокусная точка запущена, ну, то есть, и почему? Лицо. То есть фокусная точка, больше всего, внимания, и что является очень важным таким центром комплекта? Лицо. Конечно. Все, что окружает ваше лицо, должно быть бомбически э, хорошо продумано. То есть это состояние вашей кожи, это цвета, которые окружают, это серьги, которые вы носите, это украшения, это стрижки, это волосы и так далее, и так далее. Вы можете быть в джинсах из H&M в футболке за 2 рубля, я не знаю, там 200 рублей с твоего, правильного цвета, да, и вы уже будете выглядеть хорошо в том случае, если у вас ухоженная кожа, если у вас красивые, актуально главное, постриженные, и покрашены волосы, и вам в принципе будет ничего больше не нужно. Mm -hmm. Потому что что сейчас очень часто бывает, мы тратим кучу усилий и денег на шмотки и вообще не тратим на лицо, на то, чем мы пахнем, на то, чем мы накрашены. Это очень печально смотрится. Ни один комплект, даже самый дорогой, не будет круто смотреться, если mm -hmm. вы за собой налаживаете. Я бы даже больше сказала, я помню, как-то смотрела лекцию с Владом Лисовцом, да, таким одним из первых вообще стилистов, популя который популяризировал вообще mm -hmm. эту тему. И, а он, поскольку парикмахер, я помню, он на лекции еще давно-давно говорил, я считаю, я вот абсолютно с ним согласна, что перезагрузку и работу над своим стилем нужно начинать с волос и лица. Mm -hmm. Если у вас стоит дилемма, на что вы потратите сейчас деньги на а, стрижку, окрашивание, и уход за собой или на вещи, однозначно сначала на стрижку, окрашивание, а потом на вещи. Uh -huh. Вот абсолютно сто процентов. И в этом плане, то есть да, то есть то, чем вы занимаетесь, это как раз очень важный такой аспект. Uh -huh. То есть уход за собой, кожа, которая всегда, да, там, имеет хорошее увлажнение, кожа, которая там светится здоровьем, это всегда очень приятно. Да, но также Люди, и парфюм. парфюм может да. очень сильно отталкивать да. эту проблему. Я не знаю, не устаю как бы говорить. Я всегда напрямую человеку могу сказать, что что-то не то, что-то не идет, потому что реально очень сложно. Мы такие девочки-девочки, нам очень нравится все разное сразу, но подобрать свой очень сложно. И... это очень сложно, да. И то есть, вот там, например, сладкие летом тоже, например, тяжело очень, вывоз... ну, как бы. Воспроизводится, воспринимается окружающими, потому что это все такое яркое, и это все может не вязаться, или что-то возрастное, все-таки парфюм, он же тоже подбирается под стиль, под одежду. Да. Спасибо тебе, что ты об этом сказала. А вообще, давайте вспомним про начало, для начала: вообще, что такое этикет, да, то есть, к чему я это сейчас все? Я помню, когда я ходила там на лекции по этикету, а в свое время потом смотрела в интернете, много всяких разных книг читала, а мне очень понравилась современная такая расшифровка этикета, что этикет в первую очередь призван сделать так, чтобы вы не мешали другому человеку, не ставили его в идиотские ситуации, не делали так, чтобы ему было неудобно, плохо, некомфортно, там, и так далее, и так далее. Все правила этикета, там, не знаю, кто первый входит в лифт, кто выходит, кто первый входит по лестнице, кто там последним. чаще всего завязано на этом правиле. Угу. Как сделать так, чтобы другому человеку было комфортно. Например, первой по лестнице поднимается мужчина, а потом женщина. Знаете почему? Потому что она может быть в платье или в юбке, и что он будет снизу к ней на попу смотреть. Да, то есть или там, ну и так далее, много правил, да, то есть а, а, там, ну, в общем, много что... Из этой, с этой точки зрения меня всегда поражало, да, вот это поливание сладкими духами в плюс там 40 и плевать, что сосед умирает, это просто невоспитанность, uh -huh. это просто низкий уровень этикета, да, uh -huh. то есть человек вообще не думает об этом, ему вообще на всех плевать. Uh -huh. а, и еще это, знаете, какой момент, это момент, что я хочу выделиться, но не, uh -huh. лучше выделиться так, чтобы было круто и здорово, а не плохим. Uh -huh. Вряд ли это… Ой, как классно она воняет сейчас задохнусь, да? Извините, но говорю как есть. Ассоциативный метод, да, то есть с чем у вас ассоциируется а – этот человек, а, б а, – этот комплект на этом человеке. Например… У меня эта девушка в этом голубом платье ассоциируется с легкостью, с летом, с воздухом, с мягким ветерком по утрам, с вечерним каким-то бризом у моря. А, там, понимаешь? вот Я на своих мастер-классах иногда ассоциативный метод использую. Да? Чем она пахнет? Она пахнет там, поле, там, цветочками, она пахнет морской солью, она пахнет, там, я не знаю, чем-то нежностью. Краса. А круассаном, да, там чашечкой кофе, свободой, счастьем она пахнет. Когда мы это описываем, м -м, нужно приблизительно уже понимать, то есть, ведь парфюмеры тоже так же создают, да, то есть какие-то ассоциативные вещи. Для <с чего этот аромат? Что он завершает? Ведь этот аромат это же финальный штрих. И если этот финальный штрих, то есть мы готовили. Духи его должны подбирать. Так, все нормально? А то тут связь зависла. Да, да, да. А, то есть мы подбираем. А, духи, это у меня как... был будильник, бы что мне надо выпить стакан воды. Это очень правильный, кстати, будильник. И вот если вы подобрали легкие комплекты, надушились по озонам, ну, я не знаю, а там каким-то очень тяжелым ароматом вечерним. Это говорит о безвкусице. Это не говорит о том, какая вы крутая, да, то есть. Поэтому духи должны быть разные. Они должны быть под разное настроение. Они должны быть зимой одни, летом другие, на море одни, в городе другие, на встрече с деловыми партнерами одни, на свидании другие. Утром это одни, раз... вечером другие. Что? Конечно, это же аксессуар, это запоминающийся, mm -hmm. опять же. Вот смотрите, после вас должен остаться такой некий шлейф. А, это, это девушка в красивом платье, там, которая такая... Вот, знаете, должна быть ассоциативная связь с вами, mm -hmm. а не набор параметров. Да? То есть, там не знаю, худая такая, э, красив... там желтое платье, там не знаю, такие... То есть, должно быть некое... То есть, все должно быть гармонично. Вот mm -hmm. я в этом плане обожаю мужчин спрашивать. Я говорю, слушай, вот часто мужчина, а что для тебя красивая женщина? Но у меня в силу профессии я очень много спрашиваю mm -hmm. про это. Да. Вот а, когда им не нравится они могут описать, что им не нравится. Не знаю, там много косметики, какой-то голос, плохо пахнет, не знаю, все что угодно. Дурацкие туфли. Дурацкие туфли. Но когда ему женщина нравится, он не может описать, он просто говорит, что она какая-то вот вся просто классная. Все как-то так гармонично в ней. Я говорю, да, там, а какие туфли тебе нравятся на женщине? А какие ты любишь, когда у нее там волосы? Чаще всего мужчины отвечают, мне все равно. Главное, чтобы они шли конкретно этой женщине, чтобы все было гармонично. И духи туда же. Угу. У нас на самом деле осталось где-то минуты 4, и мне очень хочется задать тебе вопрос. То есть тебе как стилисту всегда нужно выглядеть там на сто процентов и даже больше. Ты работаешь с людьми, а... и я думаю, что это уже такая твоя по умолчанию привычка, что каждый день на сто процентов. А какой, ну вот, как начинается твое утро? просто про свои ежедневные ритуалы, чтобы мы тоже себе а, пометили, а, чтобы делать, а, чтобы мы что-то не делаем, чтобы мы обратили на это внимание в своем ежедневном сборе, там, на работу, на учебу. А, смотрите, самое главное для себя понять, что у нас с вами работа в сфере красоты. У нас с вами, у всех, кто да, там имеет отношение либо к вашей компании, либо к моей профессии и так далее. А значит, у нас есть миссия, у нас есть миссия нести красоту в массы, вдохновлять людей. И у нас нет даже права морального, ну, такого, да, условно. У школе мы с этой миссией согласились, и она прекрасна, эта миссия, она про красивое, она про счастье, она про красоту. А Выйти, например, из дома с грязной головой, не приняв душ. Да, то есть наша задача любить себя. Вот mm -hmm. а, с чего начинается мое утро, то есть обязательно нужно любить себя, сделать себе красивый завтрак, обязательно выпить стакан воды до него, съесть что-то полезное, выпить что-то вкусное. А, что очень важно, вам должно быть не все равно до всего. Какая чашка, из которой вы пьете кофе, никаких отколотых кружек. То есть все, что вас по жизни окружает, должно быть красивым, да, там и так далее, и так далее. Юля спрашивает, можно ли за консультацией ко мне обратиться? Ко мне за консультацией обратиться, безусловно, можно. Более того, я прямо вот с большим удовольствием приглашу вас на свой курс, который так и называется «Про стиль». А, у меня есть несколько пакетов, переходите ко мне на, сай, на профиль, увидите там в шапке профиля, а я сейчас поменяю, у меня там, кстати, статья а, а, да, и вы увидите, что на самом деле у меня на курсе можно купить один урок, например, только про цвет за 700 рублей, ну, слушайте, это цена двух чашек кофе в каком-то дорогом ресторане, да, то есть за 700 рублей вы можете послушать трехчасовой урок про цвет и просто снять для себя этот вопрос, да, там или про фигуры, или про психотипы, набирайте себе просто, знаете, как это, изменю то, что вам нужно и платите только за то, что вам нужно. Очень а удобно. Вот. Ну, да, я специально ну, так сказала. А, это, это потому что маркетинг, да? Маркетинг, это, а? ну, маркетинг, безусловно, вот, продажи. А во-вторых, просто есть люди, которые уже что-то где-то слышали, им хочется конкретно отдельное. У меня есть урок с косметологом, например, для тех, кто хочет там метологом посмотреть вот поэтому наверное знаешь главный ответ на твой вопрос это начинать утро с любви к себе то есть а, зарядку окей а есть что-то полезное окей а, да то есть выпить чашку кофе но обязательно из красивой кружечки то есть вам должно быть в кайф если вы утро начинаете в кайф то вы просто ну будете светиться этим изнутри вот наверное так здорово Спасибо тебе большое, друзья, мы будем ждать от вас комментариев, вы можете переходить к Юле, задавать ей вопросы, и также мы будем от вас ждать, какие темы вам интересны, потому что мы не планируем отпускать Юлю, мне очень понравилось с тобой общаться, я думаю, что, судя по сердечкам наших зрителей, им тоже понравилось, спасибо тебе большое. Также обязательно кто будет смотреть эфир в записи.